Так, наконец, -то. я нашел свою, я, короче, обрылся в обломках моего дома и нашел свою. Да, Пократил. неужели три часа? А зачем ты я нашел семейную реликвию — часы. Вот я ее нашел. Она передается когда уже десять сто пятьдесят восемь лет с поколения в поколение. Я их потерял. когда ты вы когда часы вообще существовали? Вот такой вопрос. Да, существовали. Хорошо, я отходил. Особые карманы и часы. Темная. Есть еще светлая магия. Есть проблема то, что темная магия. Это, может быть, кристалл надо на солнце напечь. А может, надо на солнце слетать. А можно надо магию соединить. Но мне интересно, темный маг. Он вообще в курсе, как эти создавать? Это второго уровня или первое? Второго. Теперь осталось сделать второго. Хм. Наверное, да предлагаю, лучше. Предлагаю, с этой, предлагаю с этой начать. Да, потому, что это лучше. Она самая первая. Угу. Не знаю. Я не ломаю. Лучше всех делаю, да? Я его сделаю. Там что? Привет! О, привет! Ты не сдох? А, а какая там А какая разница? Смотрите, какая, какая разница? Штуковина. Смотрите, какая-то штуковина. Ну да, а. какие-то штуковины. Это что такое? Может, Тут какие-то комнаты. А нет, тут нет Вот одна комната. А, тут раздут мои любимые цветочки. Будем кушать их. А. А везде. там комнаты какие-то... Я хочу в ту. Я в ту хочу. Быстренько качаем тебе палочку. Да, Погоди, а когда ты сможешь этот прокачивать эти? Нам дать магию. Когда ты сможешь сам дать магию? Елки палки. Тут книга заклинаний, но она пустая. Да. Может быть, с каждой прокачкой, может, с каждой прокачкой нашего заклинания, оно будет э, добавляться туда. Что ты сейчас научишься творить? Что ты умеешь? А это ведь это ведь стол, верно? Какой-какой? Вот. Это типа статуэтка. Только не на нас! Не Ёпки, на нас. Да, Неплохо. Да, да, да. Ай! Ай, у меня голова там не а? Я сейчас в обморок упаду. Слушай, да ты давай быстрее нам продай, да ты. Да, когда нам дадут? нам тоже нужны палочки. Ай, так больно. И по магии откроется тогда, когда мы разблокируем третий, и там что-то появится в этой комнате. Ну вопрос. По-моему, вот это там, вот которое заблокировано, вот, вот тут на третьем уровне, это самая сильная комната. Да, Потому что вы... я вижу все стихии. Вижу через отсюда, видно то, что там все стихии. Молния. Огонь, лед, молния, темные магии. Больше я толком ничего не вижу. Но скорее всего природа, скорее всего... Природа, вода, цвет, это... Может. А может, свет это созидание? Может, свет это созидание? Ну, тогда тьма была бы в тем. Ну, так тьма тогда была бы в темноте, а не тут они а Не думаешь, что это логично? Здесь. Ну да, потому что тьма в темном мире каком-нибудь. Как свет в светлом мире. А может быть, свет, он находится. Свет, ну, может быть, созидатель. Цвет, то, то, что объединит. Где это относится к стихии? А цвет не относится к стихии. А может быть, мы там поставим и уйдем? Может, и мы показываем? много поставим, и все? 100 стихий. Хорошо. Ребят, что произошло? Это что? Дротик. Ладно, съезжу, съезжу в город. Съезжу в город. А что теперь делаем? Добился... Я палочки? куплю лучше сразу железо. Железо будет полезнее. У тебя есть еще палочка? Уже палочка? Не чтобы разблокировать куб. Я просто на улицу На улицу отходил в доме. В доме? У тебя, по за спине в я посплю. Хорошо, мой повелитель. И я вычислю, как получить их силы. Ребята, вы где? Что попасть? Какие ребята? Хорошо. Бомж какой-то, наверное. Люди, откройте, пожалуйста, мне. Это я, я железо при... привез. Я железо привез. Это Олег. Знаю, а какой я пароль? Я просто забыл. А тебе зачем? Мы тебе не скажем, мы будем тебе открывать. Да. Ладно, да. я вспомню. Держи, железо. Почему ты такой сонный? Да. У него что-то да. странное с голосом. Почему а будто... что с моим голосом не так? Да насколько ты железо... Ты что, сразу почку продал? Ты сразу две продал почки? Ты сразу мозг продал, ты сразу голос продал? Мне дядька хороший попался. Умнейший колечко в придачу. Какое-то интересное просто... кольцо. По-моему, просто тебя набили. Я что то не хочу с ним один сидеть. Не пустите меня. Нет. Ты будешь дома на домашнем аресте. Очень комплиментивно. Тобой... Ты на домашнем аресте. Ты должен. Пора спать тебе, не думаешь? Спокойной ночи. Так. Я где же ребят, ребят приглядывать за ним? Какой-то страшный. Так. Ну, Они еще не открыли туда доступ. Ну ладно. Проснись. Хорошо. И все забудь. Не что понимаю. случилось? Ты что-то поспать прилег. Не знаю, плохо я просто. Смотри, посмотри. как сейчас часов, а как я мог уснуть? С Олегом что-то странное. Mm. Ой, я что-то заснул на секундочку. Что, я уже приехал? Даже забыл. Да Ай. уже приехал. Ты... Не избивай бедного Олега. Это, это, это только что, что случилось? Он говорит, хороший Олег. Да какой странный? Ладно, я пойду гулять. Кто, Олег? Кто, Олег? Ну, и я не гулять. я Не гулять, вперёд, я пойду на, это, на разведку. Ну, что, что ты сделал? А и ты же, по-моему, забыл порой. Раз? да нет я вроде помню да, какой помню. пароль я не помню как я сюда попал вы про какой-то пароль говорить хм. я раз я разложу сюда люди а что за кольцо как тут какое-то кольцо странное лежит Оно... не трогать его положите выбросите выбросите, выбросите. дай мне водное количество о, модное колечко, дай помнишь. Дай мне это как. Ко... Слушай, да. погоди. Я Моя начинаю что-то припоминать. Я шел, шел, шел, шел. Шел, шел, шел и пришел. Как-то сюда. Странно. Ну ладно. Доброе утро. Доброе утро. Доброе а, утро. А, жалко парнишку. Знаешь, мне иногда бывает так жалко людей. Но Ладно. порой вы лезете, людишки, туда, куда вас не просят. Я Поспи. с тобой аккуратно. Поспи пару часиков, а я перетворюсь вместе с тобой. С Олегом что-то странное. Я следую за тобой. Помогите. Способ Лука, говорить, ты что... в порядке? Люди, СОС, СОС. Люди, срочно скорую вызывайте, скорую. Может, еще что-то Скорую зовите. Скорую зови, там в Луке плохо. Я проснулся, мы проснулись, Лука на полу валяется, голова вся... Ну. Мы, я, я, не знаю, как то сознание потерял. Вот. Ты проснулся, а Лука на полу лежит. Так, за ним следить а. надо. Вот Слышь. он лежит. Ты что, слепошары? Он лежит. <мот> уже <мот> стоит. Уже лежит. Уже стоит, уже лежит. что это с ним странное такое. Раз стоит, раз лежит. Доброе утро. Ребятишки, а зачем вы проликли туда, к вас не просят, а? Что вы палочку первого уровня сделали? Захватил Олега. Он захватил Олега. Ой, привет, Олег. Я? Не выиграю. Олег, с кем ты разговариваешь? А Он захватил Олега. Его разум. Хотя у Олега разум. Олег, у тебя шизофрения, с кем ты разговариваешь? Пора спать. Что ты делаешь? Ого. А это что за пидестал? Какое-то хранилище. Что потому что? Ура! Что произошло? Где лука? Не знаю. Ему плохо стало луки. А зачем там третьего? Ну слушай, там уже написано восьмого. Третьего. Третий уровень. Люди, где лука? Мы с ним должны пойти за картошкой. Луки нету почему -то. Нормально. Нормально. За... Магию используют все люди в добро. Тот самый. Э, Я них... следить за тобой. отбитыми ой Черт, лука там лука валяется на битке что они там устроили еще я, не. я их не вижу кроме скорее делай палочку посильнее у нас кажись пропали Ой. Лука? Олег. Там был... там кто там был... там с Олегом? В тут Олег и Лука валяются. Доброе утро. Наконец-то. Наконец-то реинкарнация завершена. Короче, то то место, где то вот рядом здесь находится находится ваша база, верно? Я не знаю, где она находится, я не знаю, к нему доступ, я не знаю пароль. Но лучше вы сами сдаетесь мне, и все. Как вам такая идея? А ты кто? плохая идея я темный маг ты что за зов... ну я, я тут деревню все это слекал нечто да а потом этого парнишку нашел и кольцо и кольцо ему передал которым после этого зафразировался МС... телом ух ты ж. А, ну хоть и тело это это... его не до конца мальчик. про мальчик. Телля, какие кот... кота... а какие какие котята мальчик. Нет. Минато остался один там разбираться. Ой, а мне нравится. Он хочет, чтобы мы узнались. Давай лучше сдадимся. Приветик. Че? Серьезно, думаешь, вот эти вот слабейшие заклинания на меня подеют? Самое слаб... меня. слабое заклинание, кого я видел. Тогда... Предлагаю просто по-тихому примирение. И все. И ты вы просто мне даете базу. И я завладею. Мы тебе ничего не отдадим. Потому что у тебя маленький... Какой-то кот. Давайте не будем его брать. У нас... Прокачивание заклинаний, прокачивание заклинаний. Что это? Я тысячу лет живу. ну сколько я там... Помню. Тьмы. Залетовая сопля. сопля. Когда ты прокачаешь, я уже найду, где ваша база находится. Сопля. Очень ну так вот, сейчас я просто возьму вас и уничтожу всех. По крайней мере, этот кот еще не привязан к магической силе, поэтому я легко могу уничтожить. Ой. Если вы все привязаны к магической силы, то, то этот котяр еще не. Как он возродился? Девять жизней котов. Тоже проклятый кот. Бедный кот. Их всех ведьмы проклянули. Ну ладно. Ну, так что, вы мне говорите, где... Не скажем. Не okay. Фрумец, давай мы его как-нибудь э, уничтожим. А он же узнает, где наша не... Вокруг наша магическая база, магическая аура, которая делает ее Невидимый. Смогу. Может, а, Как это? Моя Может, магия. Она здесь не работает. А, ну да. ты... В наших пределах работает только наш. шарик. Вален в район базы. Кот Бум. распакай, Бум. оставишься. Котик хороший. Не, на базу. На базу Походим, Ой, это чародей это чародей. Доброе утро. Я проснулся. Что ну, произошло? Почему? Почему у меня помутнение в рассудке? Я не понимаю, что происходит. Возможно, у меня проснулась личная шизофрения. Итак, ребята, идет... помогите. Помогите, ребята. Бежим. Бежим. Сюда. Помогите! У меня проснулась шизофрения. Люди, впустите меня. У меня шизофрения. шизофрения ли, да? У меня шиза. Почему у меня поводиние в рассудке? Я слышу, я вижу какие-то слы, сны. Мне снится плохие сны. Короче. Ты, фиолетовая я не дам. понимаю, почему. Я не понимаю, почему, но у меня как будто по не в разу... рассудке. И. И боюсь, это шизофрения. Он использовал, слышишь этот, э, Фрумикс? Короче, он использовал магию, но он использовал не, не палочку. Он использовал что-то другое. Что за... Где? Магический Ты, клетан? типа... Ну, типа, перемещение да. бродячего кота. то Да, да пусть будет. Хороший мутант. Поздно. Ну, он что-то говорил про проклятого кота, там, которого он проклянул тысяч лет назад и его Скот, народ. Ты и... что дерешься? Этот кот нормальный, не проклятый, хороший котик. Ну, хороший я же говорю, такой, его, чёрный... вот этот черный мак, его когда-то там его пра-пра-пра-пра-деда-то там превратил в кота. Я вот думаю, как-нибудь решить, как меня излечить от себя. Как вам такое предложение? Олег. Олег, я тебя расстроила, но шизофрения не лечится.